И у вас есть сомнения по поводу уплотнительного кольца? Да. Старт должен состояться менее чем через 24 часа. НАСА может в любой момент отменить миссию, если инженеры посчитают ее слишком опасной. По прогнозам, на следующий день температура составит 5 градусов ниже нуля. Шаттл никогда раньше не стартовал при таких низких температурах. Необходимо принять решение о судьбе этого космического полета Всего за несколько часов до старта Роджер Боржеле предпринимает отчаянные попытки остановить запуск челнока Челленджер, нерассказанная история 27 января 1986 -го года У нас остается мало времени Завтра, самое позднее, в 12.30 после полудня Нужно осуществить старт для того, чтобы выйти на запланированную орбиту к челленджеру приковано внимание, потому что на его борту Кристо Макколеф, учитель в космосе. Все уже знают, что в нас упустили идеальную возможность для запуска из-за неполадок с ручкой люка. С каждой задержкой имидж нас облекнет. А теперь подвела и погода. Прогнозируется рекордно низкая температура. 27 января в 13.00 из НАСА позвонили в мортон Звонок принял Арни Томпсон, коллега Божжели. В НАСА хотят знать, есть ли у этой компании какие-либо опасения из-за старта в холодную погоду. Мне позвонили утром за день до старта. Прогноз погоды на следующее утро на время полета был минус 7 градусов. Именно тогда все пошло в разнос. Мы созвали совещание, и четверо или пятеро из нас решили, что мы попытаемся сорвать запуск челнока. Дело в том, что уплотнительное кольцо не работает при температуре ниже нуля. Не нужно быть себе пядей во лбу, чтобы это понимать. Достаточно лишь здравого смысла. Бонжолей и Томпсон уведомили руководство Мортон-Тиакол об опасности, связанной с запуском при низких температурах. К обеду они убедили свое руководство, и те позвонили в НАСА, чтобы сообщить о своих опасениях. В Мортон-Тиакол рекомендовали перенести старт. Но в НАСА, в отсутствии весомых доказательств, решили ничего не менять. Они хотели получить доказательства от Мортен Тиакол перед тем, как изменить свое решение. Конференц-звонок между НАСА и Мортен Тиакол был запланирован на 20.15. Мы прибыли в офис заранее и, в общем-то, перерыли все отчеты и файлы. «Возьмите эти данные и идем». У нас было каких-то 45 минут, чтобы приготовиться к самому важному техническому совещанию в нашей карьере. Заканчивайте, пора идти. Отступать было некуда. Все уже ушли, мы остались одни. Никогда раньше в истории космических полетов не случалось так, чтобы одна компания пыталась остановить старт. Я говорю и о пилотируемых, и о непилотируемых полетах. Ни одна компания этого не делала. Это момент, которого так ждал Божеле. По Наконец, после года звонков и переписки, он получит шанс быть услышанным. Команда Мортон уверена, что сможет убедить партнеров в необходимости отмены запуска. Они знают, что в НАСА не пойдут против рекомендаций подрядчиков. В 20.45 состоялся разговор с НАСА. Космический центр имени Кеннеди отвечает за все запуски. Ларри Меллой отвечает за проект «Твердотопливный ускоритель». Космический центр имени Маршала в Алабаме отвечает за все ракетные и двигательные системы. Руководит им заместитель директора по науке и инжинирингу Джордж Харди. В команде Мортон Теокол старший вице-президент Джеральд Мейсон, Джо Килминстер, вице-президент, отвечающий за космическую ракету носитель, и Роберт Лунд, вице-президент по инжинирингу. Запуск должен был состояться через 13 часов после начала телеконференции. Успех всей миссии и жизни астронавтов зависели от одного простого вопроса как уплотнительные кольца поведут себя в условиях низких температур, которые прогнозировались на следующий день. При низких температурах уплотнительные кольца теряют свою эластичность. Они не обеспечивают изоляцию. Это все равно, что заткнуть дыру кирпичом, а не губкой. И смазка будет работать иначе. Она загустеет и не будет жидкой. Время срабатывания колец увеличивается. И в этом случае мы подойдем к предельным значениям герметизации вторичного кольца. Возникает ситуация, когда ни первичное кольцо, ни вторичное кольцо не функционирует нормально. Через полчаса доклад закончен, и настроение у инженеров Мортон Тиакол просто замечательное. Меня несколько запутал ваш доклад, Мортон Тиакол. Вы говорите, что запуск невозможен при температуре ниже 11 градусов. Но все ваши данные говорят, что просачивание через уплотнительные кольца происходило, когда мы проводили запуск при 23 градусах. Просачивание было еще хуже при более низких температурах. После этого Малой попросил представителей Мортен дать рекомендации о запуске. Их решение сводилось к позиции Джо Килминстера. Я был на 10% уверен, что он будет придерживаться той позиции, о которой мы договорились до встречи. И она была в том, что все были единодушно против запуска корабля. Но, к моему удивлению, Келминстер отвечает, «Я думаю, что наш вывод таков. Мы не должны лететь, исходя из данных, которых нет в нашей базе данных. А это старт при минус 11 градусах Цельсия». И в этот момент внутренне я воскликнул, «Да!» Я пребывал в состоянии полной эйфории Но продлилось оно Примерно 10 секунд Челленджер, не нерассказанная история Инженеры Мортон Тиакол пребывают в полной уверенности, что НАСА перенесет запуск Челленджера Они ждут официального подтверждения Мортон ради бога, когда вы хотите запуска? В следующем апреле? Вы тут придумываете новые критерии для отмены запуска. Джо, мы летаем уже 4 года. При известных ограничениях, которые приняли в Мортон Тиакол, которые принял я и все уровни руководства в НАСА. Подумайте об этом. Подумайте о своих данных. Для непосвященных это может показаться неважным, но для нас в программе, которые полностью понимали, что на самом деле происходит, это была метафора для слов «вы рушите мой график полетов». Только в НАСА могут принять решение отложить запуск. В Мортен антиокол могут дать только рекомендацию. И теперь Ларри Малой в Кеннеди может спросить Джорджа Харди в центре Маршала о его мнении. Когда Джордж говорит, все слушают. Потому что Джордж один из самых уважаемых инженеров и руководителей в программе. Мортон Тиакол, я в ужасе. Но я не стану идти против решения подрядчика. В этом случае я не могу рекомендовать запуск. Это уже второй голос против. Потому что он не хотел игнорировать совет подрядчика. Но и еще кое-что... Он сказал, что он в шоке. Это был удар. Удар под дых. Руководители Мортон Тиакол испытывали сильное давление с учетом того, что их многомиллионный контракт с НАСА был еще в стадии переговоров. И здесь вмешался старший вице-президент Джеральд Мейсон. Джил, скажи им, что нам нужно посовещаться пять минут. Ларри, мы прервемся на пять минут. Нам нужно принять ответственное решение. Еще раз посмотрим на данные и учтем мнение Ларри Меллоя. Если запуск будет при такой температуре, то это выходит за рамки нашего практического опыта. Даже если пороговое значение температуры составит 4 градуса, то это все равно выходит за рамки нашей базы данных. При запуске с такой низкой температурой не произойдет ничего хорошего. Мы говорим об одном и том же. Мы просто ходим кругами. К неудовольствию инженеров, руководители проигнорировали их мнение и устроили отдельное совещание. Вскоре пять минут растянулись на полчаса. Стало ясно, что руководители поменяли свое решение. Томпсон предпринимает последнюю попытку остановить запуск. Во время так называемого отдельного совещания, когда нас не слышали в НАСА, я видел, к чему все это шло. И я сделал то, что, наверное, никогда больше не сделаю. Я встал, взял все свои чертежи и подошел к ним и проговорил с ними все, с учетом отведенного мне времени. Я показал им данные, коэффициент упругости и все, что с этим связано. Я озвучил свое беспокойство из-за прогноза погоды. Наконец, я посмотрел на Джерри, и мне стало очень грустно. Я вернулся к своему месту, зная, что челнок полетит. И я ничего не могу с этим поделать. Я в гневе, я зол и я раздражен. Я бросаю фотографии на стол и кричу на них. Потому что я видел, как они отреагировали на Арни. Смотрите на фото и не игнорируйте то, что мы говорим. Все очень просто. Чем ниже температура, тем больше раскаленного газа проходит через узел, как вы видите на этих фотополетах, сделанных в январе 1985 года. Но со мной обошлись так же, как с Арни. И я в ярости собрал фотографии и вернулся на свое место. Я закрыл лицо ладонями, и тогда я чуть не потерял, чуть не потерял самообладание. Давайте проголосуем. Рекомендуем ли мы запуск? Джо? Абсолютно все данные, которые у нас были, 14 графиков, один из которых был титульным, указывали, что нельзя было запускать корабль. Нельзя стартовать с такими данными. Это невозможно. Я думаю, что все в порядке. Вице-президент по инжинирингу колебался. И теперь на него давят, чтобы он изменил свою позицию. Боб? Сейчас тебе нужно думать не как инженер, а как управленец. Алло, Центр Кеннеди, Центр Маршалла. Да, мы слышим вас, Джо. Это Маршал. Наша позиция такова. Хотя есть опасения о возможном влиянии температуры. Данные, говорящие о просачивании, недостаточно основательны. А теперь? Есть ли комментарии или иные точки зрения касательно рекомендации Мортон Тиакол? Все испытывали огромное напряжение. Никто не выступил с возражениями, даже по Для нас их молчание означало согласие. Когда вы на таком совещании, и вас спрашивают, если не согласны с решением о запуске, и в ответ все молчат, то это означает, что все согласны. Если кто-то был против, им нужно было говорить. И раз они этого не сделали, то тем самым согласились на запуск. И не важно, что они говорят сегодня. И что они говорили все эти 20 лет? Они согласились на запуск. Вероятность неудачи была. Но сейчас легко говорить, почему вы не сделали то, почему вы не сделали это. Наверное, я тогда думал, как мне кажется сейчас, что я сказал то, что должен был сказать своему руководству, а дальше их дело. А сейчас я думаю, что, наверное, надо было кричать громче. У них было шесть месяцев на подготовку, но ничего не было сделано. А потом они попытались подготовиться за один час. Я сожалею о принятом нами решении, но с учетом данных, которыми мы тогда располагали и того, что мы знали, я думаю, что мы приняли верное инженерное решение. Когда я открывал дверь в гараж своего дома в тот вечер, то первым делом жена спросила меня, что случилось. Я ответил Ничего, дорогая, сегодня был хороший день Я был на совещании Завтра будет запуск шатла, И мы убьем астронавтов А так был просто отличный день Челленджер, нерассказанная история Работая в президентской комиссии, Ричард Файман был шокирован, когда понял, что в НАСА знали о проблемах с уплотнительными кольцами. Они знали, что работа кольца в условиях холода вызывала вопросы. Через пару дней после начала работы комиссии об этом написали в Нью-Йорк Таймс. На следующий день прошло закрытое заседание для расследования материала статьи. Мы очень беспокоились об этом, и состояние кольца вызывало обеспокоенность Да Файман и его коллеги узнали о совещании, состоявшемся накануне старта между НАСА и Мортон тиакол А также о том, что мнение инженеров не было учтено Постепенно они восстановили картину происходящего Вскоре стало ясно, что инженеры предупреждали обо всех опасностях низких температур И настаивали на изменении даты запуска Файман настроен докопаться до истинных причин трагедии Комиссия изучила решения, принятые за день до старта шатла. Сначала Файман опрашивает Роберта Лунта, главного инженера в Мортон-Тиакол. Позвольте задать вам вопрос. Пожалуйста, назовите имена четырех ведущих инженеров по кольцевым уплотнениям в порядке их компетентности. Роджер Боджели. Я думаю, будет первым. Далее... Арни Томпсон Сложно сказать, кто из них лучший Но они номер один и два Джек Хэпп и Джерри Бернс Позвольте еще один вопрос Господин Боржеле, каково ваше мнение о кольце и решениях, которые были приняты? Были ли вы согласны с решением совета, который постановил, что шаттл может лететь? Нет, я не был согласен Господин Томпсон? Нет, я не поддерживал это решение Мистер Кэпп его здесь нет. Кто-нибудь знает, какую должность он занимал? Да, я говорил с ним. и Я спросил, «Джек, что ты думаешь обо всем этом?» И он ответил, «Я бы принял такое же решение с учетом той информации, которой мы располагали в тот вечер». Принял бы или не принял? Принял бы такое же решение. То есть, возможно, он поддерживал это решение? Да, он его поддерживал. По-другому и не скажешь. И имя четвертого человека? Джерри Бернс. Я не знаю. Итак, из четверых один не определился, второй возможно, да, или даже скорее всего да. И первые двое, как мы точно установили, были экспертами по кольцам, и они точно сказали нет. Это все.